Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Займан, и я тут подумал, что давненько у нас не было прохождения Horizon Zero Dawn. Правильно? И решил его замутить. 10 частей мы уже прошли, 10 прохождений. Вы можете найти их ссылки в описании, целый плейлист. На сегодня мы будем 11 проходить. Оно у нас будет называться «Поле павших». Это сюжетное задание. Мы, не знаю как, не помню, при каких обстоятельствах выполнили три подмиссии. То есть, сейчас покажу. Так, основные поли павших. Поговорили с Эрендом. Уничтожили какие-то машины. Встретились с ним на Красном Перевале. И не помню, когда это было, поскольку мы играли около двух недель назад данную игрушку поэтому я не помню. Дальше у нас следовать за эндером. Эрендом, точнее. Так и хочется его эндером назвать. Я телепортировался к ближайшему огоньку. К костру. Чтоб не бежать, потому что если б я бежал своими ногами, это было бы очень долго. Сейчас полутаемся, что тут есть. Вот это и есть у нас вот этот Эренд. Не знаю, что он бежит от нас. Но мы не дадим ему сбежать. Ребят, не стесняемся, подвозим лайкосики. Я буду очень признателен вам за это, потому что... далеко? Не знаю. Да дайте сказать. Это странно. Сейчас звук отключу. Потому что вы сами просите проходить днем сюжетку, да? мне есть на это, это ты... время я не говорю не. что у меня его нет но, втесни, но очень мало керемии. просмотров с лайками собирает данные видосики хотя я же говорю бывает такое что 50 плюс 100 плюс человек просят сюжетку какую то пройти в итоге 50 просмотров Уже ну вы понимаете так что вот так вот давайте я вам вы мне Взаимопомощь будем оказывать. Че ты стелл? Здесь была засада. Наши бойцы все осмотрели. Но, может, эта твоя штука даст какой то зацепку. А, Bluetooth, конечно, даст. Блютуз, да. Я должен Мы найти этих стрелы. ублюдков. Посмотреть стрелы. А где стрелы? Пятна крови. Не похоже на лужу под трупом. Посмотреть кровавые пятна. Кровь будто размазана. Это должно удивлять. Совсем новым, как будто не использовалась. вот это интересный факт. Ч еще? Кабан. Кабан. Не, нормально. Кабан нормально. Нужно тут кого-то тащили. Катку тащила, катку. Здесь что? Протащили труп. Что ты видишь? Тут прямо дорожка. Кровь будто капала с чего-то вроде телеги. Телеграм-канала. След колес. Трупы явно сюда привезли и разбросали по полю. Стой. То есть этих людей убили где-то, где-то еще. Но, но зачем кархать мы их притащили? Ты знаешь, я уже не уверена, что это дело рук кархать мы. Ой, да брось ты. Ну, идем по следам и посмотрим. Идем. Так, у нас мы сделали. Следуйте вдоль Калии. Калии, да? Вот это Калия называется. Окей. Я думал Калия это другое значение слова. Видимо, это что, гиены? Что это такое? Не гиены смеются, насколько я знаю. А, вот Калия типа колеса. Ни хрена себе тут крови. Еще такие прям лужицы неплохие, не капельками. Самое интересное, как разработчик дистанцию донес, что в метре друг от друга. сохраняем ба и пошли. И долго мы так бежать будем? Я же 19 левел, кстати. Сейчас 20 будет и юбилей. Надо будет пойти в какой-то поселок. Я на понимаю, за зачем эти фокусы? Да, загадка. Но мы ее разгадаем. Согласен. Я всегда разгадываю загадки. Бля, какую то это. Хата безумного Макса, походу. Да? Похоже ведь. Или что-то из Рейдж. может это с рейдж с рейдж. я пока облазию ты там ну, понятно засада сейчас будет это не кархать мы это наши это озерам и вы всегда так добры друг к другу на нас напали а чё они наши, если они атакуют нас? Какую мне стрелу взять? Вот эту, вот эту давай. Нет, нет, нет, не. Короче, слоу мое это тема. Нет, слоу мое. Считаю, что надо текать. Не, надо еще красиво попадать. А не так, как я. Желательно в хэдике. не всегда пролетает хотелось бы бывает мимо летит и представь как с стороны выглядит и как коза такая бегаю прыгаю а э, ты что не свой ты не свой вот так берешь его бля он это ваншот ванкил не делает Сострел. это плохо очень это очень плохо а что ты злой такой Nee, попаду сегодня не у этого типа короче так проще это что где похоже что приманка готовься не ну зачем а и тут есть да ну хорош хорош ничего не скажешь я не знаю, правда, какими лучше стрелами это сделать, чтобы... Ля-ля-ля, ты что делаешь? Без. Вот это что? Вот это что? У меня есть другие Я в курсе, что у тебя есть другие. Против робота они не помогут. Короче, надо в слабые места бить. Пулеметы, там, рот. 31-ый зуб его. Давай, попадай, ля. Хорош. Не, они не сильные, Они сильные. Я не знаю, как с ними бороться. Сложно. Пока я вроде как уворачиваюсь. Хотя нет. Слабенько у меня получается вернуться. Ля-ля, А, все, мы его нокнули. Класс. Класс. Я люблю, когда тиммейтов нокают. Надо такое место, где я могу забраться наверх. Вот, кстати. Спокойно. согласен. Вот, здесь есть какие-то переправы. Надо как-то наверх забраться, и все. И будет мне счастье, я уверен. Прям реально счастье будет. Вот оно. Вот он, вход этот. Боеприпасы закончились. Почему они закончились? Транжира, Главное, по-тихому, по-тихому это все сделать, дело. Угу. Куда дальше? Давай ты вот так дышать не будешь, хорошо? Нам всем в этой жизни тяжело. Вот зря он это встал. Зря встал. Просто прижал бы себе и все. Так Так Не, ну тут должна быть вот эта Желтенькая штучка, чтобы наверх залезть Как-то ж можно наверх залезть, правильно? Пока что мне сложно это представить Ну, но... блин, он нокнул А, это моего нокнули Я думал, он нокнул кого-то Блин, я, я не знаю, как залезть наверх. А если сюда залезу, они... Нет, сюда вообще не вариант. Короче, надо как-то... Это я он им ХП шка подбил, да, получается? Братан, ничего личного. Ты сам на них полез. Поднимать этих, к сожалению, не буду. По крайней мере, пока. Я спокойненько Лутик соберу. Вот, посмотрю, что здесь находится. И сюда прыгну, конечно. Я людей слышу. Или это мой? Он кричит Фу, ты посрала что кошка посрала извиняюсь воняет вообще что ты не убрала за собой ну что воевать я не знаю да с ними а зачем тогда вот эти вот ленты желтенькие а, стоп, ешь. Нет, а в Звездных войнах я могу обратно. Снизу вверх. А тут только сверху вниз. Ну, понялись да, за что я имею в виду? За шнур. Вот Слушай, так я могу просто подождать, он их замочит сейчас. И... Или попробовать помочь. А, давайте поможем. Зло. на -те. Правда, я вообще урона никакого не сбил я бы такой сбежал вот сюда плохо а -а -а, лох вообще что такое что такое они а, все все прекращает ну, вроде урон тоже отымает, надо, да, не помню все-таки. Хотя обычно огонь не сильно эффективен против роботов. Не, нормально, нормально, огонек хорошо дает. Дает о себе знать. Надо, кстати, заметить, что они неустойчивы к огню. Потому что остальные как-то хреново, не знаю, огнем стреляю им ничего. Никарха тьмы как видно я ошибся во всем как всегда а ну-ка глянь своим третьим глазом я должен узнать всю правду сейчас сейчас ты отвернись я посмотрю зачем отворачиваться Ну я же буду смотреть третьим глазом Ля, он на отвернулся. Ну все, это досмотрю своим третьим глазом. А где смотреть? Вот это? Сколько крови? Сколько крови? Камни прямо раскрошены. Че? Че не раскрошены? посмотреть а смотреть Какому кровавые Это оружие авангарда. Крови на нем нет. Люди Эрзы не оборонялись. Ну они походу скинули и все. Они что-то увидели Что-то ударило по этим камням. Что-то необыкновенно мощное. Ну блин, новый какой-то робот. Я и то знаю ответ. По-любому так и было все. Посмотрите место засады. Вот это? На это можно поставить оборудование Какое? Музыкальное? Вон, у треноги Разряженная батарея Типа баллисты Тренога, где тренога? А это что за ремни? Я вот это ремни, да, еще не смотрел, получается? Ремни от брони, перерезаны ножом. Камень с пятном крови. Осмотрите, а место засады, опять что ли? А, все. Сейчас скажет, поговорите, да? Понял. Понял, недорого. Это шлен. Очевидно, Эрзы. она погибла не внизу, а здесь. Наверху. Все эти фокусы. Зачем? Чтобы просто меня помучить. Есть одна идея. Но это лишь мои домыслы. Пока твои домыслы были достовернее всех фактов. В общем... По факту... Думаю, Азерам атаковали отряд Эрзы новым оружием. Оно стояло вон там, на другом... Вот линогой. там оно стояло. И... Оно испускает волны силы, может, звука... А что ты чудишь? Камень. Думаю, людей он не убивает, а парализует Отряд Эрзы уложили вот здесь На их оружие нет крови Без боя Зачем парализовать тех, кого потом все равно прирежешь? Чтобы что-то скрыть Смотри, камень в крови Этим камнем разбили Эрзе лицо Или кому-то другому Или какой-то Пленницы пулемесячные. Ремни перерезаны, как будто броню с кого-то сняли. <связывающие> не, не может быть. Ее тело покоится в меридиане. Я же сам видел. Ты говоришь, ее изуродовали. А если это вообще кто-то другой ее роста, одетый в ее броню. И так избитый что невозможно опознать. И это не Эрза. Вернись в меридиан. Посмотри на нее еще раз. Может, я ошиблась? И это Эрза. Но если нет. С -с Сестра, может быть, У лицо. Я, я иду. Найди меня как сможешь. Че я тебя должен искать? Основное здание завершено, поле павших. И все. А как, как я его начал? и не пойму выполнять. Ну, придется второе делать Да? Придется делать второе задание А я тут сюда еще зашел Костерчик использовал Там домик какой-то Ну ладно, то потом по сюжетке Короничные земли Сюжетное задание Да не, у меня есть 20 уровня Я лучше это выполню А не, 15-й нормально Все, я согласен Я согласен Встретитесь, Рендом дом во дворце солнца Я пойду это я могу Так, надо с тобой встретиться Что-то далековато Где ближайшая точка? Костер здесь, здесь Наверное здесь лучше Может тут как-то через лес получится Все не факт Не факт Ребят, напоминаю Ставьте лайки Плиз, и я чаще буду стримить днем, не только поплает вечером в 3 часа, но и стримы буду проводить тогда днем, в обед, потому что на данный момент у меня получается это не всегда. Но если я буду замотивирован, если я буду видеть, что есть лайки, есть просмотры, я буду стримить ежедневно. Почему, король, Ават так трясется? Потому что на данный момент я не вижу, зачем мне это делать Вот вы просите, да? Но я не вижу, зачем То есть 50-100 просмотров Это ни о чем для стрима Пусть даже он идет час Час-полтора 1200-250 хотя бы просмотров Это другое дело На пабхлайте я просто знаю Что я могу стримы отбить а здесь такое себе. Правильно я иду, да. Ой, там не через город идти. чуть этот костер сразу не заприметил А это в другой стороне вообще. Все, молчу, молчу. Эпично было бы, если бы здесь, допустим, последняя миссия, да, была. Ты что, на меня посмотрел? Все от тех, кто То есть от меня? Нельзя. А что? Эпично, я говорю, было бы, если схватка была, ну, типа, роботы, да, ну, такое нашествие... Вот все прям внизу там под мостом и типа как властелин колец война началась а вот эти типы бы защищали это царство не знаю, не знаю, не большое шпиль, шпиль? А, раньше, а раньше типы так не стояли а или не стояли стоял но их тут много в отличие от взять того же ведьмака да ведьмаке почему-то тоже очень много как людей, стражей, но они где-то прячутся все. Их не видно. Не видно этой массы. В отличие от этой игры. Здесь на каждом шагу они натыканы. А попробуй с одним таким, постражайся. А вчера вечером арестовал двоих за нарушение порядка. После комендантского часа, да, бухих. Арестовал. Слышь? здравствуй Элли. здорово меня зовут марат безгрешный идем со мной типа ты без брехов С хотят посоветоваться брехов? по важному делу что это значит где рент внутри он у короля солнца и нам нужно туда как можно скорее Прошу Король со солнца все эти люди пришли к королю можно как-то попроще да, жить? И каждый будет просить о милости они а люди Король желает взглянуть на тебя Укротительница машин, которая подмечает все детали не Я такая Кто, Кто крайний? А Кто крайний? Ну, пойду а первая Слышь, ты в очередь вернись В очередь Вот так В очередь, я сказал Какая-то дикарка проходит в поле от меня Возмутительно <связывая> Я тут уже два часа торчу А какая-то девка проходит сразу Что-то не так Аристократы как дети малые Которые вечно ноют и требуют сладкого Жиза, да, ребят? Жиза А какой он, король? Самое главное, что он не такой Как его отец Думаю, что это. Я не туда, да, свернул? Так там никого нету, куда ты меня ведешь? Ага. Та самая Лой. Что может видеть, что он не хочет? Я рад. Друг, у тебя картина сзади висит. Услугу. На спине. Эрен, расскажи ей. Я посмотрел на тело, и это не Эрза. Не хватает шрама под правым коленом. Это мы с ней в детстве подрались за деревянный меч. Если в броне Эрза другой человек, она может быть жива. И я ни за что не брошу ее. Выходит, что ее похитили. Но вот кто? Есть предположение, в Озерам у Эрзы есть враг. Человек по имени Дервал. Ну нет. За Дервалом охотились все кланы-жилы. Он наверняка уже мертв. Больше ни у кого в Озерам нет ни мотива, ни способности придумать такую ловушку. Не удивлюсь, если он прячется в пограничных землях. Я уже отправил агента на поиски. Он ждет распоряжений на рыночной площади в Смоленом Утесе. Войска у границы могут спровоцировать Озерам. Но если отправить лишь авангард и одну талантливую девицу из племени Нора... Кто же это будет, а? Рэнд, Марат, пока оставьте нас одних. <связываю> Дам на путствие. Неловко просить после всего, что ты сделала, но для меня это исключительно важно. Уединимся? Ты и Эрза, Дервал затмение времени мало. Я бы сказал времени мало. Ну, ладно, поговорим Кто давайте. психологом чуть, чуть побудем. Чтобы понять Дервала, нужно знать, кем был мой отец. Он на самом деле считал себя Солнцем. Его разум был И скажу. Люк, я твой отец. Он считал, что оборонялся. Он вооружил свой народ просто до зубов. А мой отец ответил ему еще большей жестокостью. Он схватил жену Дервала и дочь и принес в жертву в Круге Солнца. Угу. Mm -hmm. Но почему Дервал так стремился похитить Эрзу? Она предала его. Эрза была его соратницей, пока не узнала, что он задумал перерезать всех жителей Меридиана. Она пришла ко мне. Мы помешали Дервалу и спасли город от моего отца. Да, я знаю, как вы там мешали Дервалу. С тех самых mm -hmm. пор Дервал тратит все силы, чтобы отомстить. Лё, у него это, на, на, на груди как мормоко значок. Почти. Он завел себе столько врагов, что я считал его мертвым. Это я прадед Мармока. Мармок играл в эту игру? Он видел вообще это? На мое племя напали убийцы. И я узнала, что они из Карха Тьмы. Они называют себя затмением. У них есть машины, которые могут заражать другие и управлять ими. Они хотят напасть на Меридиан. Да, я уже слышал об этом. Из Дельсия Некая Это группа карха тьмы Которая подчиняет себе машины Тебе известно, когда будет атака? Нет, точно нет Что ж, мы подготовимся Но все же пока Эрза Моя главная задача Прошу, найди ее Тебе известно, когда будет Макака ты и эра за вопросы по поводу дома солнца, Я карха. хочу узнать побольше о доме Солнца и его политики ну конечно кархать мы кархай озеру ну резко кустолик не но ну, это не интересно все я Номера думаю можно выйти. идти да знаю что ж кто говорит я например, найду хорошо ну, ну все пошли ты чё это чё это что тебе нужно Ило? ничего Я вижу эрза была... не но ну, не то, вижу, то не вижу, то эрза... если с тех пор именно поэт Прощайся. Налетий. Я хотел вот это глянуть. Книжечка. Книга с аккуратно переписанными глифами. Что такое глифы? Доберитесь до Смоляного утеса. Где он находится? Смоляной утес. ч все время? Туда-обратно, туда-обратно. А, я могу переместиться, да? Хорошо, что у меня вот эти штуки есть для перемещения. Вот если не было, надо было бы... Сколько? Наверное, минут 15 тратить на то, чтобы пробежать туда. И то это за исключением перекатов. Если бы просто бежал бы, то еще дольше было. Ребят, снова напоминаю, не стесняйтесь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если перешли на этот видос по рекомендации Я буду стараться вас удивлять Понятно, да? В смысле? Так было подсюда Что за бред? Ну охренеть Вот Это, это реально, это на 15 минут Сейчас тупо буду 15 минут бежать Почему, эти разработчики думают, что людям интересно бегать? Где костер? Давайте, сохранюсь сразу. Я рыбу услышал. Рыба не тоже железная. А тут у нас какие-то рогатые будут обитать. Я буду всех обходить, я не хочу ни с кем сражаться. Единственное, чтобы я сражался, это чтобы 20-й левел быстрее набить. Бля, сколько их? Ну это не они рычат. Чувак, я тихо, я тихо. Пройдем по раундов. раунду Рычат реально не они. Это кто-то другой рычит. Хочу найти этого беса. Бес же, по-моему, его зовут. А у меня получится их тихо убить. Разбойник-боец, враждебный человек. Окей. Ну Я хочу просто их убить. Я не знаю почему. Сейчас попробуем хедиком. Не, сзади попробуем босса вырубить, если получится. <свистит> Хедшот. Хедшот. Еще один, давай, давай. Один. Ле, у него лук какой. Да ты дурак, что ли? Не блочь меня, дон блок миска. Вроде тихо, да? Ага, все, тихо, да, меня заметили. Хорошо, хоть костер успел использовать. А теперь главное вовремя свалить, потому что меня заметил вот этот дикобраз. Я считаю, что нам надо уносить ноги отсюда. Мне нравится этот лук тем, что здесь много стрел. Но я не знаю, как увеличить у него урон. То есть руны я уже вставил у него. Вроде как улучшил, но... Блин, мне смущают эти звуки. Кабанчик, стой. Стой, кабанчик. Мне сумка просто новая нужна. Если сумка не нужна я тебе даже не трогал вкусно вкусно, ты прям сейчас съела кусок подошла на откусила дальше пошла вкусно говорит без приправы без ничего прям с шерстью кстати если игра была реалистичная она такая в зубах держит жопу кабана кусок Вся такая в крови шерстью вот это в зубах помеж зубов вы застряло, и застряла н.к. вкусно вкусно крокодилы дальше нас ждут крокодилы. гена уже не тот что раньше видите? геннадий разрешите ли вы мне пройти без происшествий чтобы было что тут зараженная зона 300 уровень ну нахрен ну нахрен Тридцать уровень. Ля-ля-ля. Копает. Посрал, походу. Засыпает. А ты это кто такие? А, это эти с щитами. Которые броню могут ставить. Ну вот как он меня заметил? Как? Дура, ну плыви, а? Плыви. И сохраняюсь. Все. Все. И 600 метров осталось. Зараженная зона 32 уровня. В смысле, ты через нее собираешься идти? Не-не-не, прекращай. Мы не пойдем туда. У нас нет шансов. Мы с крокодилами обычными справиться не можем. Ля на него. Ты ля на него. Что это такое вообще? А тем более красный. Красные они намного сильнее. Их хпшка там удваивается вообще. Кабанчик и орех. Ну так хоть вкуснее будет. Убийство животного. Элой, какая ты скотина, а? убивать животных и сразу кушать их 400 метров ребят 400 метров и мы достигнем цели и жаврил это будет около 15 минут пока мы добежим и то это несмотря на то что я использовал точку перемещения если бы я не использовал мы бежали еще короче можно как к таймингу 10 минут еще прибавлять ну а ч ⁇ он на меня смотрит? Почему? Так, фазанчик тоже ж кожа да? Ну вот, вот как он меня сейчас смог видеть? как мне идти для тут крокодилы в воде тут на суше тети типы это какие-то оленеводы оленевые жуки вот эти жуки-олени это они прожектора так включили что мне светло стало или луна вышла что это что это такое Смоляной утёс. О, мне сюда и надо. Мне сюда и надо. Сказали, здесь меня ждет будущее. Пусть и не самое хорошее, но будущее. Так, надеюсь, запись идет без зависаний, потому что у меня почему-то стрим проходит глаже, нежели запись видео. Не знаю почему. В этом я еще не разобрался. Можно, конечно... Может, если есть время, посмотреть это в YouTube. Что может пригодиться, женщина? Что тебе может пригодиться? Ты лучше пополлоник нашла. Там, себя мужиков покормила. Ты дерево сорвала. Так, ну мы уже на месте, да? Вижу типа. Не знаю тиммейт не тиммейт думаю тиммейт все-таки один и тиммейт тиммейт не тиммейт бы просто сказал ты ч? смоляной утес а это охранник обычный да? Я взял спрыгнул чувак а ты в курсе что здесь специально для этого сделали вот этот спуск и Эй, друг. Ну ладно. <смех> не ищет легких путей. О, гуска. смысле Это что, божественная гуска? Для стрелы обе ее ломаются. Кто такой поприветствует работника зерном? Ленико очки, да, все. Лё какой за сидит. Ну воевать надо, а он оружие готовит. Ну, правда, да, а чтоб оружие готовить, там же что же надо силы пиздец. И где этот агент? У него было время собрать сведения. Надо поискать. Конечно. Слушай, сколько я буду искать? Я тут уже задрался, я всегда в поисках. Что ты смотришь <look> <camera> что это было мужик ты ничего не смущает почему он так посмотрел на меня прям так лицо в лицо так. кто говорит сейчас кто говорит ты говоришь ля какая ля барышня Тебе прямо скажу, Женщине вроде тебя жила не понравится. У нее руки больше, чем у меня в два раза. Кто это женщины раньше были? Звукомолота бьющий. Слишком тихо здесь. Заженщина. Богиня, богиня. Мне наверх? Раз защите, Короче, разыщите, Разъечьте агента. Сейчас музыка такая, когда я подбираю. Ты да, а агент. Может, он и по а я у них дрыщи вообще все, существовали? Дрыщи. Фудинки такие были. Ты дрыщ, не? Нет. И ты не дрыщ. О, дрыщ. А, это баба. И то он не совсем дрыщ. Бля, походу качалка местная есть где-то. Сам... Можно по одному? Хочу одноголосый перевод. Мне, туда, думаю, ну как мне узнать, что кто он? Что тебе нужно. Костер. А до этого я не знал, что, что -то, кто это бежит. Человек Рент. Это кто? А он труп какой-то лежит. Агент Мрада. Блин, он мертвый. Быстрее, где ты этот. Человек Миренд, пошли. Где он тут? Отобразить путь. Короче, два типа какие-то стоят. Это вообще, по-моему, под землей, да? Что это, что это? А, вот он. Агент Это агент Марада Да он нажрался, бухой люди просто лежит его нашли. А, простить. Выходит, он что-то знал Посмотри Он нарисовал карту своей кровью Да, таким картам стоит следовать Вот смоленой Он отметил точку на севере Наверное, Дервал тут Мои люди ждут у границ города Я приведу их сюда Сестра и мамка? Твои люди Доберитесь до лагеря Нидрвала. Л ⁇ я на крыше. Я на крыше. В этой игре можно все. Если можно на крышу забраться, значит, в этой игре можно все. Ну давай застрянь еще, да? Застрять что-то. Можно сократить путь? Можно, да? Прикольно. А то я сейчас очень долго обходил Сколько мне там недалеко? 300 метров, да? А переместиться могу? Могу? Нет, не могу В этой местности я еще не был, к сожалению, поэтому Блин, ну... Почему всех сильных ставят против меня? Написано задание 15-го левела Я 15-го левела еще у тех безобидных только убивал Вот он меня уже видит. Вот как он меня увидел. Почему против меня птичек вот этих не поставить, который только что щепетал? Я по птичкам стрелял. Если что, я могу сделать это только в игре. Не подумайте. На самом деле я птичку бы не смог убить в жизни. И когда комара бывает убиваю, гляну сколько у него крови и... И не будем грустном Ля-ля, как солнечный луч светит, прям провожает меня. Видели, как будто свет включился? Ох уж это освещение. Курица уже летает, уже ищет меня. Ке курица. Дура, ты вылазь, ты утопишься, утопишься, дура. Она очень глупая, так я и играю, она очень глупая, мне это не нравится. Надо было ее назвать sonic она на соника похожа еще специфик такие идет как sonic делал вот это горит это мои люди двое сидят слева это мои люди машины их сковали цепями а -а -а. дырвал техник наверное он на них экспериментирует или на части разбирает они помогут мне навести шороху. Я пойду первой. Ждите, пока завяжется бой. Хорошо, мы тебя прикроем. Говорит, я пойду первой, и они пошли первым. Так вас двое реально в натуре? Я в шутку вообще сказал, я думал, реально у вас больше. О, хлопцы, ну куда пошли? Они нас уроют сейчас, я не хочу. Я в себе не уверен, а то вы пошли. Шу. Слышь, маджахеты. Не, ну они опасно. Тут не поспоришь. Но не в этом же ж дело. Скины ни на что не влияют. Братан, тебя не видно. Ладно, еще сначала посмотрим, кто что. А потом посмотрим почем пометим цели сразу не интересует такой вопросик они живы а, они под цепями убейте чужаков и машины что если я выпущу они же по сути злые да должны быть может, если я вытащу его с цепей, он побежит на лагерь? Как думаете, вытаскивать, нет? Я не знаю. Ну, освободить я не могу. Блин, ну как он увидел? Ау. выпускайте машины стреляйте в цепи Ну какие машины друг каким ли он уклоняется от этих отстрел давай я освобожу во сначала одну курицу освободим да пусть она с ними тоже повоять почему а на меня нападает Слышишь, я для чего вас освободил? Алло, дура. Ладно, вы разбирайтесь эти, а я с людьми разберусь. Ни хрена себе. Ладно. А если... Давайте по стелсу. Я предлагаю пройти по стелсу. То есть, вначале мы убиваем вот этого, вот этого и вот этого. Но надо сделать ваншот ванкил, чтобы убить. А для этого нужны мощные боеприпасы. Я думаю, вот этой стрелы будет достаточно. Ну. Сейчас начнется. Блин, ну ты угораешь! Чужаки, выпускайте машины! Какие а машины? Дэк. Как они выпустили? Все, я пошел. Ты угораешь? Да, сейчас ты вот эту курицу еще выпустят. Не обращайте внимания, я свой я свой свои не бесит что машины на цепи они не могут сделать бунт почему вот просто если из логики исходить да? от курицы почему ты идешь на тупая курица курица тупая что Куда ты идешь По курица. <связывая> Блин. одну. Ну-ну-ну. Рож. Блин, выпустили этого, но ну, охренеть. Слушайте, это хороший план. Залезь, ну пожалуйста. Если бы сюда мог залезть, мне кажется, что-то получилось эта тема если он реально ко мне бегать не будет согласен на это спокойнее относиться а урон не такой невысокий добавляет страшного найдем так это уже не есть хорошо о ну все он сейчас горит давайте пока что Полутаем, да, все, что здесь есть. А, тех, кто будет уже к нам подходить... Я думаю, им не поздоровится. Есть очень много боссов, я смотрю. Охренеть. В смысле? А кто там? Блин, вот эта штука. Кто еще, ребят? Охренеть. Да вот это пушка, я понимаю. Выкинь ее, пока полутаемся. Я ее с собой заберу. Ты шо? Мне понравилось. Сейчас подлутаю полностью вверх. Я просто думал, что я не смогу так быстро справиться. Но получилось. Я употреблю аптечку. Сундучки. Много сундучков появилось. Надо пооткрывать будет. Все, утаем низ и разыскиваем эрзу эрзу Не знаю, как правильно ударение у нее делается. В принципе, пофиг. Тогда мне Слушай, давайте я выброшу. Ты меня бесишь. Я хотел вообще изначально мужиком играть. как пока все влазит да сейчас то что на продажу мы попробуем перепродавать так вот это уже не власть это то же самое да орудие класс ну это пушка. Это а, а, лиходей. Это вот это, наверное, лиходей, да? Или тип какой-то. Что это такое? Долгоног. А, я и не увидел, что он на шипах сидит. Особенно от собирателя, сколько вы можете разбирать ресурсы и модификации. Понятно. Это понятно. Что я хочу? Изготовление. Может сумку какую-то могу новую сделать? подсумок сумок с боеприпасами для канатомета. Это не надо. Это просто для нитимета. Нет. Вот боевой лук. Вот это я освою. Все, больше мне такого ничего не надо. Стрелы я и так могу изготовить. Комплекты боеприпасов не надо. Это что? Вот, для путешествия вот эти штуки бы я купил. Я ж покупаю, да? Блин, жирное мясо надо на это, это плохо. Мясо расходуется. И продать модификации. Вот, где урон я сразу не буду продавать это. Это очень глупо будет. Хотя не, вот 5% урона. Зачем мне такие? Правильно? разобрали спиран 5 процентов урона стоимость 10 ну, такое ни о чем огонь 10 огня в принципе если у меня 23 есть что я буду эти собрать 42 процентов электричества фиолетовый это хорошие Транспорт просто заряжение 29 удобства я не знаю что удобство означает но вроде как есть повреждение брони поэтому я оставлю Повреждение брони, удобство. Зачем оно мне? Защита рукопашных атак, защита дальнего река боя. Ну, это две одинаковые, три одинаковые. Защита от огня. Уменьшенная защита от огня. От холода. Холод. Холод. 16, 17, 25. Ну, я не знаю, я одну уберу, потому что три, мне кажется, зачем мне три? Правильно? Защита от заражения. Это у меня уже было. Тоже заражение. И 5% скрытности. мне не нужно. Так, это у нас были модификации. Теперь по ресурсам. Продажа предметов за металлические осколки. Продаем то, что именно только продается, что мы не можем использовать. Куплю даже предметов. Предметы за металлические осколки. Да. Да. Да. Как там все вместе отметить? Нет, нет, стоп, стоп, стоп. Разобрать все, вот. Хорошо. Свинка, свинка, я не дам шкуру кабана. Шкура кролика, сердце рыскаря. Вот это не нужно. Древнее ожерелье. Линза истребителя. И все, вот это вот продаем. Оно нам не нужно. Нам нужно лишь то, что может изготавливаться. А если оно не изготавливается, оно нам нахрен не нужно. Черный браслет... Не захотела выделять колокольчики хотя нарисованы ключи ну ладно может тогда не совсем понимали название предметов эхо патрон изготовления вот изготовление мы оставляем все остальное пошло Я так понимаю нет нет хотел сказать все остальное пошли предметы по изготовлению но есть еще на продажу Все, да, дальше изготовление только идет. Так, ну ничего, в принципе, все равно. Ж. О, сундучки, давайте пооткрываем. целебное хорошо, хорошо. Здесь все. Хорошо. Окей. Да. Четко. Есть. амон Это что? Жетон торговец Карха. Жетон путешественник, банук. И не знаю, что это я не хочу. Да, я не хочу все мы сделали достаточно же можем лишнее взять то что у нас не бралось и нам нужно подняться на 60 метров туда странно по прям Звуковое устройство Ага, вот Звуковое устройство и спускает звуки Ну хз, я бы не входил А что если стрелой? Видимо, ты не хочешь выполнить миссию, да? А чё на него не действует? А где эти мейты вообще мои, не? Не существует их. Типа спряталась. Серьезно, он её не видит? Сейчас Тоже так думаю. А, если они мне еще и помогать будут. Вообще лох какой-то. Ты как горишь? они а не, он сильный. Он сильный, у него урон. Правда, есть своих полюб. Давай попробуем вот эту стрелу на тебе, да? Так, какую мы попробовали? Вот эту, да? Да, ну куда ты стреляешь? Так, теперь надо полечиться срочно. Дружище, у тебя там чувак, который хочет тебя убить, не? Тебе это не смущает? Или тебе только я нужна? Ай-ай, don't block me, please. Не попадает неплохо, да? Они усилили обычного бойца босса. Согласен. Это наверняка там. Надо прорваться. Сейчас, если можно будет пройти, я постараюсь взять вот этот пулемет. Вот чем они защищаются от этого жуткого звука? А там музычка такая. Не, не, не, с пулеметом пойду. Огнедых. Не мне не нравится огнедых. Я вторую возьму. Если он лежит еще. Да, да, да. Прикольно. А вот вот это мне нравится. Орудие лиходея. Как она несет? девушка вам помочь снег кусается. снег кусается то что тебя роботы там убивают ты при смерти лежишь это похрен да а вот снег кусается звуковое устройство отключите звуковой барьер на моей стороне. скажешь об как перескочишь Можно было так сделать, да? Рент. Дервал пытал меня Он мало знает Почему ты не взяла меня? Я должен был пойти Пусть я никчемный пьяница, но... Нет, дурак Ты Дервал не никчемный пьяница, письмо, ты дурак Вызвал меня на переговоры я знала, что это ловушка, потому не взяла тебя, чтобы ты не попался. Просто я переоценила свои силы, думала, что справлюсь. Послушай, Дервал сделает в Меридиане что-то страшное. Сказал, а Ват увидит, как дым застилает его обожаемое солнце. Ты нужен королю. Игры закончились. Пора быстро становиться взрослым. Понял. Обещаю. Смотри, выполни, братец. Эрза. Нет, нет. Не умирай. Я не подведу. Оскар. Обещаю. Оскар. Оскар. Оскара надо, Оскара хочу Эрент. Да ты ж ничего Эрент. не услышишь Ты ж заклепка, затычка дровало. Все, поехали Я не хочу слушать ваше Мытье Ни хрена себе там припасов А что осмотреть? что то осмотреть записи из мастерской И какое-то письмо вложено он переправлял в город Игнижар. Найдем его, найдем Идервала. Все, да, полутали? Поговорите с Орентом. Ну блин, ну мы что только что говорили. Ну, зачем по два раза разводить? Все, вот это и все? Основная задача завершена. А, ну все, мы выполнили миссию. Что там, час видосик идет? Идет. Отлично. Ну что, ребят, будем заканчивать, да, наверное, данную серию. Мы выполнили даже больше одной основной серии. Сейчас приблизимся к костру. Да? Сохранимся. Давайте сделаем это, наверное, возле следующей миссии. Хотя надо выбрать, там еще по левелу оно иногда так сопоставляет, что ну его нафиг. И солнце пойдет, а... Вооружение возьму. тьму. Ну, в принципе, у меня 20-й левел есть. Но лучше, наверное, выполнить 18-й, да? Сейчас мы телепортируемся тогда туда. Что, обратно, что ли, идти? Ну, ладно. Сейчас телепортируемся. Не знаю, при телепорте оно же должно сохранять, но на всякий случай я снова зайду в костер, чтобы сделать сохранение, и будем прощаться. Ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если вы перешли с каких-то рекомендаций на мой канал. И знаете, я буду стараться делать контент лучше. Просто обидно, что собирается очень мало просмотров, ребята просят, разные ребята причем. Кто в ЛС пишет в ВК, кто в комментарии каждый день, кто на стриме просит, и это причем подписчики. Там соберется свыше 100 людей, а вот просмотров собирается всего лишь 60, 90, 70, вот такое. То есть даже сотки нет. Хотя бы сотка была, 100 просмотров. За час, который я простримил. Ну, я бы не против был. У меня бы было желание, была бы мотивация. А так... Давайте, ребята, поправляйтесь. А то, получается, у меня есть тоже днем сами понимаете, дела. А я неоправданно занимаюсь ерундой. Ради 50 просмотров. Ладно, все, ребят, я сохранился. Всем спасибо за просмотр. Мы прошли основную миссию. До встречи. Всем пока.